Ну вот уехала я от мужа, переехала в деревню, и вот такие у меня забавы, то пилю, то косю, Сейчас накидаю целую кучку и буду потихонечку пилить, потом пилу покажу, такие у меня тут просторы, березка стоит, которую спиливать надо. разбираем прибираем это разобранный сарай который грохнется шатры у меня для кур для всех остальных так вот мы пристроились. Кор у нас уменьшилось. Да. Кто сегодня снесся? Четыре яйца принесли. Ой, не забрать пока там четыре яйца лежат старый шкафчик тут на ничего не сразу петухи все живут вроде никто не дерется. Сколько здесь? Раз, два, три, четыре. Пять петухов с курами. Все вроде спокойно живут. Есть у меня тут курица, которая... Да, иди сюда. Иди сюда, милая. Опять тебя обижают, да? Жалуешься? Петухи обижают. Петухи обижают. Да петухи обижают, вот так вот обижают всех молодых. Надо в кур побли пойдем вот так покажу. У нас полный кастдрайв. Тут у нас утки. С теми же гусями живут. на яйцах сидит. Кто на яйцах сидит? Мне яйца принесли. А эти троих гуси не приняли, так что они живут тут. так гуси или гусыни не, неизвестно ладно это занеслись ничего а кот мы тут с котом в деревне собака нас бросила бросила собака на даче осталась Скотом деревенский. И вот гуси. Гусеньки, гусеньки. Гусеньки, гусеньки. Зажравшиеся гусеньки да. чего грязный нос? вот такая у нас а вот такой у нас здесь раздулье Что, кота, бы, кота бы обидеть надо кота бы надо обидеть да? Все, все. Пойдемку, ругаются тут на нас. Пошли. Утругаются на нас. Ну и еще покажу. Надо переделывать. Вот эти просторы. Эти просторы все надо вырубать. Косить. И запахивать. Тут трава стоит выше пояса. вот цветы растут. У среди огорода такие вот гвоздички. Так что вот это все. Да что, хоть ты верещишь-то. Тебя надо показать. Мы с тобой вдвоем в деревне, да? Нас бросила собака собака нас бросила от меня. чистый деревенский кот. Да? Да. Пусти еще слезу. Пусти еще слезу. Нас бросили. А вот такие вот просторы. Ладно, пойду дрова пилить. Дождь закончился. Попилим, потом покосим. Попилим, потом покосим. Потом еще что-нибудь сделаем. Да. Кот со мной как собачонка ходит. О, виноград наливается Тихонечко. Там наливается Это виноград. А, вот там будет а, порядочная будет. Там. Что? Да, кот, пошли, пошли, пошли, пошли, хозяйский кот. Без тебя ничего не делается. Вот так вот мы с котом и обходим свои владения. Сейчас доношу еще половину кучки вот этой. Вот это вот, которая дойти бревен до шпала и примусь запиление потихонечку сделаю все станет меньше ну и вон там еще кучка плеть. так что у нас весело